Делегация Казанского федерального университета совершила визит в Японию в составе делегации президента татарстана Рустам Миниханов, проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и Андрей Киясов, проректор по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии. В ходе двухдневного визита в Японию была совершена рабочая поездка в университет Канадзавы. Этот университет является старейшим японским партнером Казанского университета. Делегации университета удалось договориться о создании программы обмена студентов с университетом Канадзавы. Ежегодно в Японию будут отправлять около 70 казанских студентов. Уже в феврале студенты КФУ отправятся в Японию по программе обмена. Обучение будет проходить на английском языке. Важно отметить, что делегация Казанского федерального университета приняла участие в форуме президентов университетов всего мира. В числе представленных вузов включая Самый престижный из первой десятки мирового рейтинга КФУ единственный представлял Россию. Завершится видеть делегация рабочими встречами с университетом Рикен. Олег Кашин, Универньюз.